еще мы можем предложить нашим коллегам, нашим единомышленникам для того, чтобы поддерживать вес в постоянном состоянии нормы. То есть, когда нам не стыдно выйти на пляж, не стыдно показаться в спортивной одежде, когда мы, ну будем так говорить, не стесняемся своего тела потому что оно в нормальных, хороших пропорциях. Можно им только гордиться. Итак, в первую очередь, конечно же, тот орган, который позволяет больше всех из других органов контролировать возникновение и накопление жиров, и распределение, и использование, это наша с вами печень. Печень, которая сама в конечном итоге при перегрузочном моменте может начать формировать у себя заболевание, которое называется жировой гипотоз или жировая дистрофия печени. Это, конечно, крайняя мера, но тем не менее, желательно не доводить, потому что здесь или постоянное переедание может привести к циррозу или к жировой дистрофии, или алкогольная зависимость, наркотическая зависимость и так далее. Поэтому для того, чтобы во время восстановления функций жировой ткани печень могла помочь этому формированию, этому восстановлению, и необходимо, как говорится, уже иметь при себе запасы. Но лучше всего, если мы с вами применим акваформулу, которая просто необходима организму в момент вот такого начального восстановительного процесса и начала регуляции жировых отложений и вообще жирового обмена. Лучше всего, если мы с пятым будем параллельно или в виде акваформу использовать великолепную полынь горькую номер 24 четвертый. Почему? Потому что это не только обменные процессы, но это и постоянный контроль над конкретно жировыми процессами или процессами образования жировых тканей. Вы знаете, что у нас существует два вида жира. Так называемый плохой белый жир и функциональный, более мягкий или более Текучий жир бурый. Соответственно, если мы с вами все делаем правильно, то белый жир постепенно начает, начинает преобразоваться в жир бурый. И поэтому мы видим изменения фигуры. Там, где было много объема, становится меньше. Там, где было маленькое количество, да, появляется четко определенное образование но не превышающие наши с вами потребности. То есть идет нормальное распределение жировой ткани по всему организму в тех количествах, которые необходимы для нормального функционирования. И э, вы знаете, что э, в данном случае, как и морозник в составе 27 комплекса, здесь сама полынь в составе данной акваформулы, будет играть свою роль конкретной, детоксицирующей и помогающей восстановить дренажные процессы аспекте. Плюс восстановление обменных процессов, ну и так далее. Вы знаете, что у нас полынь горькая, она еще и тонизирует, она и заживляющая, и болеутоляющая, и антипаразитарная, и против Воспалительная, противоопухолевая, в общем и тонизирующая и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь игнорировать применение флуоревита полыни горькой просто не, не рекомендуется. Если вы хотите полноценно изменить свою фигуру, то акваформулу 5 печень плюс 24 Полынь горько надо будет тоже принимать вместе с двадцать седьмым естественно с разрывом хотя бы в пять минут между приемом. Вторая акваформула, без которой, конечно же, нам с вами не обойтись хотя бы на несколько месяцев на начальном этапе, это месяц четыре, пять, даже 6 месяцев, это формула акваформула номер один, куда входят наш с вами флуоревит 0,1, флуоревит соединительной ткани, и силикор, то есть препарат селена, номер 21. Если мы, положа руку носиться, скажем, что благодаря восстановлению дренажных функций в организме мы избавимся от лишнего веса, будет слишком хвастливо и не совсем правильно. Но если мы с вами в процессе восстановления и нормализации жирового обмена не восстановим нормальную функцию дренажных и детоксикационных свойств наших органов, то тогда никакого обмена практически не будет. А будет просто-напросто профанация. Поэтому 27, 5, 24. Как мы видим, да, и 25 вот, уже хорошо вписываются в наш с вами процесс и очень хорошо работают, если мы с вами выполняем требования по приему данных препаратов целиком. То есть регулярно в необходимом количестве и качестве. Кроме всего прочего, конечно же, мы не сможем с вами обойти те флоревиты, которые обеспечивают нас обменные процессы. И в основном это те флоревиты, которые относятся к нейроэндокринной системе. То есть это гипоталамус номер 29, это надпочечники номер 30. Это очень весьма кстати Девятнадцатый номер чистотел очень-очень будет, кстати, по восстановлению функций обменных тот же 21, который мы с вами уже о нем говорили в составе первой акваформулы. Вот. Но могут быть и другие флуоревиты, которые отвечают за отдельные виды обмена веществ. Например, номер 20, все вы знаете, да? Он отвечает за подагрические процессы, то есть за вывод образованных в почках камней и э, находящихся в суставе солевых отложений, особенно в районе большого пальца, то есть первого фаланга ноги, стопы. Муки очень большие, подагра, мучительная болезнь. И она, к сожалению, прогрессирует. Но самое интересное, что параллельно с подагрой идет процесс ожирения. Поэтому, предупреждая развитие подагры, мы с вами предупреждаем и развитие жировых отложений в излишке. Конечно же, мы не можем с вами пройти не мимо ни одного процесса где ярко выражены изменения функционального характера. Поэтому, если мы берем с вами отдельные органы, которые поражены нарушением обменных процессов, то мы и конкретно будем с вами включать их в нашу с вами программу. Ну, конечно, не все сразу, а только те, которые непосредственно на сегодняшний день явно имеют нарушение в обмена. И вот тогда мы с вами можем применять и 10-17, и 15-25, и так далее, и так далее, и так далее. То, что необходимо в данный конкретный момент, кроме того, что мы уже с вами записали, чтобы дополнить, улучшить качество восстановительных процессов в организме по проблемам излишнего веса. Я не сказал только еще о сублиматах, Почему? Потому что это уже не флуоревиты, это немножечко отдельно. Но в программе, если вы начинаете борьбу за свое тело, за его внешний вид без лишних килограммов, то, конечно, субрематы необходимы как часть или основа пищевого рациона, который, во-первых, имеет пониженную калорийность, но при этом практически весь полный спектр того, что необходимо нашему организму, а самое главное, огромное количество клетчатки, как растворимой, так и нерастворимой. То есть сублиматы помогут нам в обязательном порядке восстановление и обменных процессов, и конкретно жирового обмена нашего организма.